всем привет с вами сэм и это еще один ролик за сегодня мы будем ну что мы будем развиваться мы будем дальше короче в прошлом ролике мы обустраивание тут я что тут происходит я умер и потерял все вещи нет а ну иди черт ты хоть дячий я потерял половину обитачь ты еды Так, ну давайте эта серия будет недлинная, не потому что и так сегодня уже две выходит. Э, давайте мы, ну, давайте мы тут вот немножко обустроим дом и назовем этот ролик "Копаемся в шахте", да. Планирую нам. По... Я хочу в шахте покопаться немножко, да. Как и хочу назвать этот ролик? Компания в шахте. Так, э, секунду. Так, я тут теперь и давайте дальше играть. Конечно же, мы обустраиваем нашу шахту. Вот здесь мы обустроили все. Ой. Ч ⁇ что-то неудобно так. Давайте... Блин, давайте уберем вот этот вот. слой. Ч ⁇ Тут очень неудобно стоится, если честно скажу. Так. Так, еще раз подождите. Так, и, короче, мы... Дальше мы вот копаем, копаем, копаем, копаем. Чего? Я тут что-то закапывал? Или что? Или почему там как-будто? А, точно! Это наш... Про -то старый прокоп. Какой-то старый прокоп. Я тут Когда-то развивался. Да, прикиньте прикол это кстати очень похоже на скрытая дверь но это не скрытая дверь мы без модов играем поэтому это сто процентов не скрытая дверь так шутки надо так короче давайте дальше развиваться Так, извините, конечно, за такой некрасивый дом, но, понимаете, просто так вышло, что у меня дебильный такой дом. Так, теперь я улучшил немножко дома. Теперь он хотя бы не из, не полностью из земли будет, как Нубярский дом, а ну... Где-то средний, но биарский, знаете. Так, средний был дом. Блин, я лестницу поломал. -а -а. Так, ну давайте в эту лестницу поставим. Сюда. Почему бы нет? Так, давайте вот здесь какой-нибудь мини-домик построим. Я не знаю даже вроде все мне хватит жить это мы здесь вот здесь ребята живем и дальше смотрите что бы я хотел сделать я бы хотел сделать себе железные железные ну ребята ладно нагрудник сделаю железный. так это у нас про запас будет это у нас запасно на, на, на всякий случай если пойду куда-то яйцо вылупится нет. Хорошо. Перо ложим обратно. Курятину тоже ложим. О, у нас три яйца. Чего, ребята? Кого чего? Чего? То есть в этом нам надо будет сделать... Так, цыпленок, цыпленок, не, не, не выходи, не выходи. Я сейчас для вас сделаю... Ага. Подождите. Блин, один цыпленок вышел. Они все вышли? Нет. Стойте, цыпленки, не выходите. Нет, нельзя тебе выходить. Так. Надо срочно сбегать топор, топор, топор, срочно, срочно, пока они все не, не, не диспавнились, что ли, не... Ну, не знаю, наверное, они не могут диспавниться, но давайте добываем 4 дуба, я добыл не тот дуб, ну, в смысле, не тот, в смысле, в Короче, нам надо палки, я не помню, как там крафтится, по-моему, не так, по-моему, так калитка. Да, нам надо забор, забор нам надо. Посередине две палки и дальше деревья. Так, только три забора можно сделать. Блин. Ну ладно, пойдет вот так. Шесть забора хватит. Я надеюсь. Зайди ты обратно. Да ну нет, ну ну чёрт. Ну чё, ну как так? Ну, они все свалили. Короче, давайте, я ж уже сделал забор, значит. Так где это семечка? Семечка. Так, давайте, ну, пошли. Так. Ну? алло эм? Алё, хорошо так сделаем Ай, цыпленок блин игнорит цыпленок игнорит наконец-то не заигнорил ну, ну, иди иди вот сюда вот сюда иди сюда сюда придешь будешь молодцом два сразу пришло все минус Отлетайте, все вот, вот здесь нав навеки, навсегда или навсегда, на или навсегда. Неужели. Так, смотрите, я хочу сделать так, чтобы у нас было не вот так, как-то потом переделаем, неважно вообще, неважно вообще. Вот тут здесь у нас курятник будет. Короче, мы тут полдома переделали, блин, с вами. Мы с вами тут полдома переделали. Ладно, короче, вот, короче, наш переделанный дом, в смысле. А как ты сбежал, алло? Да иди ты сюда, сюда иди. Хочешь, иди? Да да да! Иди, иди сюда. Сюда иди, сюда иди! Сюда иди, говорю! Алло, иди сюда! Сюда иди! Сюда иди, говорю! Сюда! Вот сюда! Вот сюда! Сюда... Сюда... Хорошо! тебя сюда. Так, толкайтесь, отлично. Теперь вы за заскамлены. Ха. Вы еще думали? Что еще здесь еще два дебила? Так, ребята, я просто замолчал тут немножко. О нет, блин, блин, блин, блин. блин. Заходите, да, да. Всё, пока, я сналивала. И все, пока, сидите там. Сидите. А куда еще двое делись? Они там сидят в уголку. Не знаю, короче, не важно. Подождите, я тут все поломал. Ну вот так делаем. Короче, сегодня мы построили курятник. Ну, это трудно назвать курятником. Скорее это дебилизм. Короче, мы построили этот дурацкий курятник. Все короче. Все мы построили наконец. то Мы их всех загнали в курятник. И вот они теперь тут сидят. И короче, с вами был я, Сэв. Всем пока!